Добрый вечер всем дорогим зрителям, которые заждались нового видео. А сегодня мы с вами посмотрим такую тему: я ли герой яснов? Сегодня будет четыре варианта, и вы сможете проверить вашу интуицию. Всем дорогим зрителям, мужчинам, подписчикам. Я советую смотреть все варианты. Ну, загадывать, конечно, один, либо несколько, как вы пожелаете. Но проверять свою интуицию. Ну что ж, давайте смотреть. Здесь будут использованы две колоды. Карты Ленорман и карты Магия Наслаждений. Погружайтесь в вашу удивительную. Негу с вашей любимой женщиной. Представляйте ее образ. Рисуйте ее красивые черты, которые вас трогают. Может быть, у кого-то это запах вашей женщины. Либо голос, либо что-то еще, что именно ваше. Я же сейчас буду концентрироваться. Итак, напоминаю тему «Я ли герой ее снов?» Итак, первый вариант, второй вариант, третий и четвертый. Постарайтесь подумать, какая из этих карт ваша. Какую карту вы хотели бы открыть? Первый, второй, третий, четвертый. Если же, допустим, у вас пока мало развито интуитивное ваше мышление, да, ничего страшного, вы можете в следующий раз загадать другой вариант. И я вам хочу сказать, иногда бывают моменты, судьбах моих любимых, дорогих подписчиков, когда они не сразу ловят те моменты, которые касаются именно их жизни. Но потом они проигрываются в их судьбе. И что доказывает нам, что не всегда мы о себе, о своей жизни знаем то, что знают о нас карты, что показывают карты. Да? То есть подсознание наше всегда лучше усваивает информацию, чем сознание. Поэтому даже если вы о себе чего-то не знаете, то ваше подсознание оно как раз улавливает, что именно это вот ваша позиция либо не ваша позиция, есть какой-то элемент резонации, есть элемента знаете ощущения, Какого-то внутреннего такого спокойствия, радостного, знаете, такого расслабления, которое показывает, да, это симптом того, что у вас происходит погружение, погружение в эту ситуацию, и вы начинаете чувствовать этот внутренний свет, который приносит тот или иной расклад. Вот в этом и состоит, собственно, когда выступаете взаимосвязь с каким-то, каким-то вот э, удивительным, светлым, магическим раскладом для вас. Ну что ж, я думаю, каждый из многочисленных моих любимых зрителей уже выбрал свой вариант. Я перехожу к первому варианту. А эти варианты я пока отложу в сторону, чтобы они нам не мешали. Ну что ж, вы ли герои я снов? Карта, которая символизирует а, этот вариант, называется Карта Дерева. Про сны я скажу позже. Я могу сказать сейчас, что а, человек, которого вы здесь загадали, это человек судьбоносный в вашей жизни. А, и вас связывает нечто большее, чем просто сны. А, это человек, который... А, Ваша встреча, вернее, с этим человеком изменила, либо изменит э, всю вашу жизнь. По поводу снов сейчас я раскрою. Вы знаете, следующая карта выпала ваша. Причем э, это сертификатор мужчины, вечернего мужчины, ночного. Я могу сказать сто процентов, что... Те мужчины, зрители, которые загадывали этот вариант, они 100% проигрываются как герои а не просто снов, а эротических фантазий даже вашей девушки. То есть здесь более глубинное раскрытие этой темы. Да, карта лиса говорит о том, что женщина пока не открыта перед вами, она с вами ну, не то чтобы играет, но... Она очень много фантазирует, также это говорит о вашей позиции здесь, так, так, так как эта карта выходит рядом с вами, она говорит о том, что вы ищете пути э, соблазнения да, этой девушки, почему? Потому что вам она очень нравится. Так, давайте еще посмотрим, что здесь у нас. Карта собака. Замечательная карта говорит о том, что опять-таки элементы игры здесь присутствуют. Здесь не просто сновидение, здесь уже в реалиях люди находятся в такой, знаете, в романтическом, страстном таком провождения друг с другом. Если здесь вы загадали женщину, с которой вы пока не общаетесь, то это ваш самый большой друг в жизни. Ну, как бы вот так выпадает это состояние, да, вот это первый, первого варианта. Наоборот, у нас карта Солнца. Это солнечные отношения по судьбе. Здесь не просто вы герой роман, да, герой каких-то снов. Здесь вы удивительная симбиоз как бы вы и друзья и в то же время страстные такие любовники вот такая вот позиция давайте посмотрим на магии наслаждений да вот что что там у нас внутри происходит сердечко ваши даны если вы в сердце да по магии наслаждений вы маг да? вы человек, обладающий некой силой, э, силой именно магического какого-то влияния на эту женщину в каком смысле магического здесь не идет речь о магии здесь речь идет о том, что ваши сердца полностью э, можно сказать вы грезите друг другом, грезите да? вы находитесь в э, в отношениях, которые можно назвать волшебными, они приносят волшебные ощущения друг от друга. Да, совершенно верно, по, по этой позиции здесь люди... А -а и во сне друг друга видят, и на его пытаются, если, допустим, не общаются, да, пытаются в каждом встречном увидеть друг дружку. Здесь удивительный какой-то магический союз. Наоборот, у нас карта мир. Я могу сказать, вы одно целое. Здесь вот такая позиция сумасшедшая, да, вот такая красивейшая позиция в первом варианте. Поздравляю те, кто выбрал первый вариант. Давайте смотреть второй вариант. Второй вариант. Здесь у нас карта женщины. Я могу сказать, что для тех молодых ребят, молодых мужчин, неважно в каком возрасте, которые выбрали второй вариант, эта женщина... Ну, во-первых, я считываю сейчас эту карту для вас энергетически, эта женщина завладела вашим сердцем. Я могу сказать, что она вам точно снится, она вам снится очень часто, и она для вас какая-то, знаете, вот ипостась не просто в чувственном какого-то плана. Вы Видите ее в разных образах, в разных каких-то моментах. Очень много мечтаете, очень много продумываете, что ли, да, вот думаете о будущем. Здесь стопроцентное попадание в ваше сердце, да, этой женщины. Я могу сказать, что женщина о вас не просто думает, не просто ощущает вас, она ощущает ваше отношение к вам, поэтому она здесь выпадает. Ну что ж, давайте посмотрим, снитесь ли вы ей. Здесь карта гора. Здесь какие-то препятствия в ваших отношениях. Карта пока не показывает о грезах. Карта Солнца опять выходит. Говорит о том, что ваши препятствия будут успешно пройдены вами. Препятствия мешают вам сблизиться, мешают осветить ваши чувства. скорее всего. Давайте посмотрим еще. Да, карта Сад гармония. Здесь очень гармоничные фантазии, гармоничные какие-то, знаете, вот правильные с точки зрения отношений, да, правильные мысли по поводу вас, правильные мечты, более осознанное отношение к вам. Здесь, скорее всего, вы загадали женщину карта букет очень сексуальная, очень красивую, безумно красивую и с удивительным Планом, знаете, вот как вам сказать, не меркантильную, я бы сказала, и а, с ощущением вас, как а, самодостаточного человека, а, она как бы вот по карте гора, вот в сочетании с вот этими всеми картами, я могу сказать, женщина а, очень достойная. В проявлении себя в жизни она как вам объяснить она вас мечтает выяснитесь но она как бы с этими мыслями не живет она как бы понимает что возможно эти отношения какие-то, знаете, невозможно по каким-то причинам, судя по карте гора, но она бы хотела прояснить эту ситуацию с вами, да, скорее всего у вас, может быть, разговора какого-то не было, судя по этим всем симбиозам карт, и она бы хотела вас видеть солнышко, да, то есть вас она видит солнышком, собственно таким вот э, лучезарным человеком, который приносит ей очень много удовольствия, мысли о вас приносят удовольствие, так как мы сегодня мысли смотрим, грезы. И на сердечном плане, давайте посмотрим, выходит опять-таки мужчина. Удивительно, выходит вечерний мужчина. Да, выяснитесь. Однозначно выходит синдификатор ночного мужчины. Вы не просто яснитесь, а вы с ней пара. Здесь во второй позиции выпало уже как бы Самодостаточные, да, вот отношения а, у людей, к сожалению, они пока не вместе. По карте гора я уже говорила, ими будут успешно пройдены эти все проблемы, а, но а, я не буду здесь. А, как бы останавливаться на э, ситуации, откуда эти проблемы. У каждого здесь проигрывается свой вариант. Но я могу сказать, что здесь пара, которая сождена быть друг с другом. Потому что по карте сад, гармония букет это пара во-первых, эта пара очень красива, сексуально друг другу очень подходит. Вот эти сны они скорее эротического характера, да, вот которых вы спрашиваете: да, основной посыл, основная тема нашего расклада здесь. Вторая позиция чудесная. Она, кстати, как я уже говорила, Вселенная наша, да, она не любит вариантов, ну, как бы, да, в одном раскладе дается полностью вся картина для всех, только в нюансах. Но так как я вас балую вариантами, да, вот видите, опять-таки выходят похожие карты. Но я хочу сказать, что вот здесь позиция, в отличие от первого варианта, еще сильнее, еще контрастнее. Здесь а, выпала сама женщина в самом начале, да что говорит о том, что мужчина очень много думает об этой женщине и э, ну, постоянно на связи с ней. То есть не просто во сне, не просто как бы в мыслях, но и на сердечном уровне. И то же самое происходит в женском сердце, да? не просто грезы. Давайте посмотрим. Кстати, карта «Кольцо» была на... Э, Ваш союз, да, уже готов как бы во Вселенной, он уже существует, да, карта кольцо. Карта кольцо также это карта обещания э, быть вместе друг с другом навсегда, да, допустим, или карта подарка, или карта какого-то, знаете, удивительного союза который ничем невозможно разорвать. То есть вот эта карта гора, о которой я говорила в самом начале, это показатель того, что вы сейчас пока не вместе, но судя по карте кольцу и карте солнца, и карте сад, это все временное как бы, временное препятствие для вас. Давайте посмотрим на чудесных картах магии наслаждений, да, по поводу снов, по поводу снитесь ли вы, герой ли вы снов, да, женщины. Ведь нам всем снятся сны и всегда во снах происходит что-то чудесное да? не у всех эти сны конечно прекрасные бывают и не всегда не в каждый период в жизни но если мы спрашиваем снитесь ли вы этой женщине сейчас мы посмотрим однозначно карта верховная жизнь во-первых это Просто вот, знаете, стопроцентное попадание в вопрос Да, вы не просто снитесь А вы там, ну, просто по всем этим связкам с Ленорман Ну, просто сны о вас, можно сказать Знаете, как, как фильм Эммануэль, может быть но что-то такое таинственное, очень откровенное, очень сокровенное Только ваше и очень красивое с красивой музыкой, да, вот, можно сказать, такой чувственный план, здесь выпал чувственный план, восьмерка чаш на обороте говорит о том, что здесь бесконечное отношение друг к другу, любовное отношение, восемь кубков, восьмерка – это число бесконечности, как я говорила в многочисленных своих видео ранее, здесь обоюдное чувство любви, обоюдное, ну что ж, прекрасный второй вариант, ребят. Я за вас очень рада, те, кто его загадал. От вас только, естественно, кто, кто пишет мне, да, вот там какие, какие дальнейшие, да, что нужно делать. Пожалуйста, у вас все дороги открыты. Я вам показываю, что показывают карты, да, истинные намерения. Иногда мы смотрим мысли, иногда мы смотрим чувства. Сегодня мы смотрим с вами Герои ли вы снов делайте выводы и продолжайте свою судьбу строить в данном случае я так понимаю с этой очень красивой женщиной давайте смотреть третий вариант о здесь выпала карта чувств представляете не просто сняться а здесь очень чувственные сны вы я могу сказать что чувство это первое, Раз это самая главная карта здесь, да, первые, первое, что я могу сказать о снах, что это чувственные сны о вас. Чувственные со знаком любви, конечно же. Если бы здесь была карта конфликтов, раздоров, да, чего-то чего -то негативного, тогда бы я сказала с такой позиции. Но здесь явно снятся сны, явно чувственного, так сказать, Содержание, да? Давайте, если хотите, подраскроем эту карту якорь. постоянно, постоянные чувства, постоянное отношение к вам. Вы действительно герой, герой этих чувственных снов. Карта Рыбы, карта Рыбы в Ленорман — это самая красивая, самая чувственная карта об отношениях. А о о самом сладком, можно сказать. И опять выходит карта собака. Ну что ж поделать, да, вселенная, она вот такая вот, видите, как и в первом варианте, это ваш друг друг, родственная душа. Наоборот, у нас карта лилии говорит о том еще раз, что это верные, постоянные отношения вы здесь загадали. Вы не просто снитесь, а, скорее всего, в реалиях, в дневных ваших воплощениях. Ну, Допустим, вы не общаетесь. Все равно ваши чувства постоянны. Если же вы муж и жена, я вас поздравляю, ваши чувства постоянны. Ваши чувства пульсируют. Ваши чувства нереальны для этого мира потому что они просто волшебные понимаете, здесь сумасшедшие классные какие-то вот резонации этого варианта, говорит нам о том что Здесь даже конфликтов нет. Вот в этой позиции, в третьей, нет конфликтности. Здесь вы загадали женщину, которая к вам относится со стопроцентным чувством любви. Заботится о вас, думает о вас. По карте собака, она, как вам сказать... Она вас ощущает очень сильно, да, вот ваши вибрации, вот что у вас там внутри, э, хорошо ли вы себя чувствуете, как сегодня ваш день проходит, да, вот. То есть тут такая вот верность в отношениях. Карта лилии, еще раз показываю, карта лилии карта собака. Это два раза мы показываем о том, что человек очень достойный вами загадан, человек, который... Э, во-первых, сам по себе достойнейший, да, вот э, если, допустим, вы девушка сейчас загадываете мужчину, то это ваш верный пес, да? верный мужчина, который. Неважно, там, в какой ситуации вы сейчас себя находите, допустим, вы не сейчас в конфликте находитесь, да, ну, к примеру, да, допустим, вы загадали этот вариант. Знаете, что мужчина хотел бы с вами помириться, наладить отношения. Просто сейчас чувствую: вот пошла такая энергетика, что есть некоторые пары которые сейчас в конфликте вот я сейчас хочу вам сказать по этой позиции именно по этой позиции здесь э, молодой человек хочет с вами наладить отношения по этим двум картам и он кстати его чувства были постоянны и всегда будут постоянны давайте посмотрим если же мы сейчас, как всегда, смотрим для моих дорогих мужчин-подписчиков, да, что там с грезами, все-таки снитесь ли вы, да, этой девушке, снитесь ли вы, как герои вашего романа, да, карта Луна. Причем каждый, практически каждый вечер есть мысли о вас, мысли такие, знаете, очень. Игривые. Здесь активная карта, вот именно в «Магии наслаждений». Карта такая, скажем так... Она чувственная, понимаете, вообще Луна это женский план, это женская суть планетарная, да, вот если мы говорим, мужчина это скорее Солнце, Солнечная планета, да, звездочка такая, а женщина это лунная суть, лунная энергетика. Так вот, женщина, она здесь вот два раза, да, вот изображена в двух из постасек. и с мужчиной здесь как бы восприятие вас как каждый раз нового. опыта как Каждый раз вы себя открываете с новой стороны для нее, и она для вас открывается с новой стороны. Здесь такая таинственность между вами. Здесь, скорее всего, люди настолько, как вам сказать, сильные в плане, фантазийного своего мышления, друг друга очень любят представлять в разных образах, фантазировать, привлекать туда какие-то новые переживания, да, в эти вот свои фантазии. Здесь вот такая карта выпадает интересная, то есть вы развиваетесь друг с другом и как любовники, и как просто сознательные, да, вот пара, которая постоянно находит друг в дружке что-то новое и соблазнительное, и какое-то нереальное откровенная, что ли, эта карта вот даже, знаете, такой э, откровенности друг перед другом, да, какой-то, можно сказать, близостной, эротической откровенности. Здесь прекрасная карта выпадает на сновидение. И десятка чаш на обороте говорит о том, что э, здесь, в принципе, э, люди, которые смотрят этот вариант, имеют все задатки, посыл, да, э, в будущем, если они сейчас не вместе, либо пока не в союзе, создать крепкий союз, крепкую семью, потому что десятка чаш показывает нам, что эти отношения движутся к серьезному чему-то такому. Начина... Начинаются они с чувств, да, продолжительных чувств. Может быть, у кого-то уже стадия а, более серьезных, а, здесь загадывают люди, да, более серьезных отношений. Но это все движется к семейности, да, к, к созданию очень крепкого союза. Здесь, кстати, немного присутствует энергетика семейных союзов. Я хочу вас поздравить, сказать, что вы друг для друга, постоянство, вот я уже говорила, об этом в начале этого третьего варианта. Вы друг друга постоянная энергия, вы друг друга питаете по карте Луны, да, напитываете, вы друг друга снабжаете таким неким вашим кислородом, да, который заставляет вас активно действовать в этой жизни, да, мечтать, активно добиваться чего-то, вы друг друга вдохновляете. Вот, вот такая здесь позиция, я очень рада была это увидеть, правда. Да, вот все три варианта меня очень обрадовали по своей структуре, да, вот по тому, что я чувствую, когда беру э, ваш вариант в руки. Ну что ж, давайте смотреть четвертый вариант. Карта ребенок. Скорее всего, здесь меня загадали очень искренние души, да, какие-то сердечки теплые, которые возможно, в какой-то находится сейчас ситуации, что это для них новые отношения, новые какие-то, и они немножко как бы боязно, боязно, знаете, вот раскрыться в этих отношениях, признаться. Скорее всего, здесь больше энергетика вот такая, что это что-то новое, неизведанное, но очень сильно манящее. Вот такой момент. Знаете, вот как ребенок, который вот он чего-то ждет, какого-то чуда, знаете, вот как вот как подарка. Вот, вот что-то такое здесь отношение, как награда, как подарок свыше. Вот такой вот здесь посыл. Мы смотрим вопрос, да, мы смотрим вопрос, а вы ли герой этих снов, да, загадываемые вами женщины. Так, давайте смотреть. Я сама немножко нервничаю. Интересная здесь позиция такая, знаете, вот вне, в какого-то ожидания чуда. Вот что-то такое вот там есть. Карта леса, как и в первом варианте выходит, представляете. Здесь очень интересные, я вам хочу сказать, отношения. Здесь отношения не проявленные. Они не проявленные пока... Друг для дружки. То есть люди на самом деле боятся открыться друг к другу. Вот в этом здесь симпиоз. То есть они как маленькие детки, друг друга очень хотят, мечтают друг о дружке, но ищут пути сближения. Вот об этом эти две карты. Давайте еще смотреть. Карта коса. Я могу сказать, что это сближение скоро произойдет. Так. Карта крысы. Смотрите, ребят, здесь в четвертом варианте, к сожалению, вышли не очень хорошие карты. Вы друг дружку потеряли. Вот я теперь понимаю этот вариант более глубинно. Вы друг дружку потеряли на какое-то время из виду. Кто-то, кто-то очень некрасиво вас обвел вокруг пальца. Скорее всего, здесь были уходы друг, друг, друг от друга по знаете по, по причине того, что ваши отношения не успели развиться, но было для вас, как вам сказать, сложная позиция было совершено как бы знаете против ваших отношений манипулятивные действия других людей. Вот они здесь идентификатором карты крыс выступает. Здесь были ваши отношения приостановлены, к сожалению. Сейчас я буду раскрывать этот вариант. и Я вам хочу сразу сказать, самая главная карта, которая здесь выпадает, карта ребенок. Она чудесно по своему свойству. Она говорит о том, что между вами самое искреннее, что только может быть. Это абсолютно новые отношения, те, кто вы загадываете, новые, пока не проявленные в этом мире. И от того вы сейчас находитесь в таком немножко, знаете, в состоянии, как бы, как вам сказать, ощущений беспомощности некой, да, вот как детки, да, которые боятся воплотиться, вот боятся этого взрослого мира, потому что он достаточно жесток, ну, как бы жесток даже, можно сказать, в некой мере. И вот есть тут такой момент. Я хочу сказать, что эти все карты, они здесь как бы лечебные, да, вот эти три карты. леса, крысы и коса во-первых коса говорит что это все уже уходит из ваших отношений что ваши это отношения как были вот такими чудесными они так и остаются а вот эта вот полоса невезения полоса хитрости вас обманывали обманывали люди которым вы доверяли и которые э, либо сделали ваши отношения невозможными в какой-то период времени либо ранили вас тем что наговорили об этом человеке которого вы загадали что-то плохое либо сделали какие-то магические манипуляции у кого что да к сожалению и вы прошли некий период а, достаточно непростой разлуки вот это вот все карты разлуки я сейчас собираю это разлуки уже практически нет почему потому что карта коса говорит о том что вы таки нашли дорожку друг к другу да вы уже ее нашли сейчас я посмотрю а все-таки снитесь ли вы этой женщине, да? И что у вас будет далее? Давайте сначала посмотрим, что вас ожидает в ближайшем будущем после карты косы, да? Что вас ожидает? Карта луна. Ну что ж, молодой человек, я вас поздравляю. Вы не просто снитесь этой женщине. Она постоянно видит вас, ваш образ. Возможно, вы даже с ней на этой Луне в какой-то момент времени зависаете <смех> в ее фантазиях. И, скорее всего, это взаимное чувство, потому что карта Луна в Ленорман всегда говорит о чувственном плане. Это чувственный план вас, ваш, э, вас двоих, да, когда вы вместе в близости. Возможно, э, ваша близость настолько э, ярко в ваших проявлениях, да, друг с дружкой, что здесь этот план отображается как, знаете, вот в сочетании с картой ребенок, как э, такие два человека, которые как дети, да, погружены в эту страсть, в эту какую-то свою... Э, космическую какую-то инопланетную жизнь, которая абсолютно ничего общего не имеет с земной жизнью. Вот такой вариант, вот такой, четвертый вариант, я имею в виду, вот такой здесь заряд этих симбиоза двух этих карт. Ну что ж, прекрасные, прекрасные карты. Здесь, кстати, на выпадает карта мужчины. Вот не зря я сказала, что Здесь обоюдные грезы да, друг от друга, обоюдные сны. Часто вы друг к дружке приходите во сне, в гости постоянно, потому что карта мужчины выходит. Мужчина здесь, в этой карте, да, в карте. Маленького мальчика, как бы, да, и карта Луна. Луна это женская ипостась, планетарно, да, это женская суть. Вы напитываете э, ее в своей энергетикой во сне. А женщина питает вас своей энергетикой, бешеной, такой, знаете, женской, а вы ее мужской то есть женственность, мужественность вот в этих двух, э, в этом двуплете красивейших карт ленорман. Так что вот эти вот три карты, которые я до этого произносила, да, ваши, ваши, так сказать, враги, да, недоброжелатели ваших отношений, они, в принципе, ничего не могут сделать с вашими. Они могут, конечно, вам. Палки в колеса, как бы втыкиваю, да, чтобы вы не виделись, допустим, у кого что, да, у кого какие-то, может быть, у кого-то многоугольные фигуры вам мешают встречаться. Я, как бы, здесь все планы проигрываю, да, все, что я чувствую, я проговариваю, но вы все равно вместе, вот вы вместе, понимаете, вас двое, потому что Луна – это и постать женщины в карте Ленорман. Ну что ж, а... Мужчина здесь, кстати, очень красивый, да, такой, а, мне даже сложно описать, я вибрационно просто считываю чувственность этого мужчины на обороте. Он здесь изображен с розой в руке, и он таком в таком ожидании в ожидании этого чувственного плана. Хочу еще одну карту достать. Про грезы мы выяснили, да, карты нам показали про ваши сны, про э, герои ли вы этих снов, нам было четко показано. Давайте посмотрим ваши свидания, когда они все-таки состоятся у вас, да, судя по вот этим картам, которые здесь выпали, да, у ваших каких-то вот невозможностей, да, увидеться до этого, будет ли у вас какое-то воссоединение, карта женщины. Он просто магия происходит на этом столе, причем магия вечерней, ночной женщины. Вы настолько мечтаете о ней, вот сейчас я могу сказать, мужчина о вас. Карта на опять-таки лилии выходит. У Вы настолько погружены в негу и в мечтание о чувственном плане с ней, что эта карта сама вышла, да, у вас, да, состоится эта близость вашего соединения, потому что на чувственном плане здесь выходит основная карта женщины. Удивительно, сегодня все четыре позиции меня покорили. Как будто бы это было действительно знаете, продолжение, продолжение как бы одной единой позиции, которую просто вот мы решили разбить на четыре варианта. Но по сути отношения здесь невероятно трогательные, они какие-то, знаете, очень чувственные. Карта цветов, карта лилии – это сексуальность, это ваша чувственность. Карта луны, карта ребенок. И вот смотрите, здесь на обороте карта ключ. Эти отношения для вас судьбоносные, они ключевые в вашей жизни. Еще я хочу посмотреть, естественно, так как я на всех вариантах смотрела магии наслаждений, хотя здесь этого и не нужно, здесь все сказано, картами Ленорман, да, они очень глубокие для этих позиций были, но мы все равно посмотрим, мы все равно посмотрим. Карты как бы выпрыгивают сразу, сами из моих рук, они нетерпеливые сегодня. Мы посмотрим, да, что нам карты магии наслаждения скажут об этой женщине. Смотрите, карта семерка пентаклей. Опять-таки, карта ожидания. Представляете, у вас здесь двое, вы страстной некие друг друга, но вы ждете этого, пока этого нет. Наоборот, потрясающая по своему свойству карта «Король Жезлов». В прошлом моем раскладе я говорила об этой карте. Это карта, когда мужчина настолько давно хотел приблизиться к этой женщине настолько долго ждал этого. Да, вот две карты такие вот удивительно глубокие что когда вы встретились, у него есть такой желтый, золотой плащ он в таком очень красивом венке лавровом на голове, да, такой ну, настоящий герой, вот мы говорим герой снов, вот вы герой здесь, понимаете, и вы как настоящий герой, защитник укрыли этим золотым плащом от всех бед, от всех незаурядиц, от всех предателей, от всех завистников, от всех бед, от всех каких-то нападок свою любимую женщину вы здесь на вы здесь в страстном каком-то объятии и вы стоите в таком, вот, знаете, ощущении что вот, наконец-то в этом времени мы встретились вот такая здесь сумасшедшая энергия вот этой встречи удивительная по королю жезлов магии наслаждений если вы любите карты так как люблю их я, то вы можете загуглить именно эту карту Король жезлов и увидеть, какая красота раз закрыта, раскрыта, вернее, художником именно в этой удивительной карте Король Жезлов. То есть, понимаете, когда мы с вами смотрим на отношения, или смотрим на чувства, на ощущения, на эмоции, на скрытные какие-то эмоциональные, вот внутренние наши подсознательные мотивы, да, мы ведь на самом деле э, смотрим что-то образное, да, что-то то, что мы можем понять и прочувствовать подсознательным уровнем. И вот, вот очень талантливые художники в виде вот художников таких колод, да, и вот бестселлер, это колода, я считаю этого века, я повторяюсь уже да, по поводу именно магии наслаждений. Вот этот сюжет он дает мне вот понять еще глубже насколько здесь люди привязаны друг к другу и насколько сложный путь они прошли, до этой встречи, которая будет в будущем, да, чтобы воссоединиться. Настолько они любят друг друга уже сейчас, в разлуке. Ну что ж, чудесный четвертый вариант. Те, кто загадал этот вариант, я вас поздравляю с тем, что высшие силы на вашей стороне, они очень бы хотели, чтобы ваша встреча была как можно скорее и дают вам силы двигаться друг к дружке как бы без, как сказать, без каких-то лишних страхов, да, потому что между вами-то этот мир, он всегда существовал, он присутствует, и все, что вам нужно сделать, это победить какой-то э, социальный, да, вот социальный, бурный какой-то, может быть, в вашей жизни э, такой элемент, знаете, вот э, вы должны решить, возможно, что-то для себя, либо у кого что, да, либо перестать э, придумывать какие-то новые причины для того, чтобы не идти в какие-то отношения, либо менять свою жизнь. Что-то вы должны для себя Решить, возможно, от чего-то, может быть, отказаться, чтобы приобрести эти удивительные отношения. Вот по четвертому варианту, который мы сегодня смотрели. По остальным вариантам я могу сказать, что там была очень-очень э, волшебная гармония между вами. И по карте сад, и по карте дерева. Я могу сказать, что... Только четвертый вариант как бы показывал трудности в отношениях Все три варианта остальные показывали, что между вами есть некая такая, знаете, связь свыше То есть вы души, которые родные уже сейчас И, конечно же, вы снитесь друг дружки. И не только, да, вы герой романа, ваша женщина, она выпадала практически во всех позициях. Я могу сказать, что она ваша самая сладкая, самая, наверное, заветная женщина во Вселенной. Вот, вот так бы я закончила сегодняшнюю тему. То есть вы друг для друга, вот как эти два огонечка, которые постоянно горят горят, где бы они ни находились, что бы ни было, да, что бы за окном, какие бы, какая бы курга, какая бы метель, какая бы война ни была, да, то есть эта война вас никогда не касалась, никогда не коснется, потому что вы, ваши сердца, это одно целое, они бьются в одном темпоритме. ритме это ваше одно большое сердечко, ну что ж, я безумно рада была сегодня с вами это увидеть, прочувствовать, я могу сказать, потрясающий расклад и еще раз доказывать, что Вселенная не нуждается в вариантах. Да, правда? Я буду ждать ваших откликов, подписок, комментов, поддержки этого канала. Я вам безумно благодарна за удивительные красивые комментарии которые вы мне пишете я вас всех очень люблю я скучаю иногда по вам скажу честно когда нет возможности делать видео мне практически каждый вечер хочется делать для вас видео почему да потому что я вас очень люблю и очень чувствую ну что ж на этой можно сказать, музыкально красивой ноте. Вот всегда хочется петь, когда, когда я с вами. В общем, хочу вам сказать, что вы мне близкие, все близкие сердечки, и обнимаю вас нежно. И хочу вам пожелать счастья, радости, как можно больше ощущений вот того, что мы сейчас посмотрели, да, в своем сердце. И чтобы те, ну, какие-то, да, вот, негативности маленькие, которые есть, естественно, бывают, да, в каждом дне или там, на рабочих моментах, чтобы они не перекрывали этого всепоглощающего вашего огонька страсти друг с дружкой, да, чтобы вы никогда, во-первых, не ссорились. Те, кто расстались, наконец-то встретились, чтобы вы никогда не конфликтовались из-за всяких мелочей. А если конфликтовали, то в шутку. Ладно? Договорились? Все, я вам всем говорю пока. И всех вас жду на следующей встрече. До свидания.